Сейчас заработаю денег, но потом подумаю о, о проблемах со здоровьем, о питании, о духовном развитии и так далее. Привет. Качественная жизнь, я бы сказал, что это уровень удовлетворения людьми своей жизни. Ну и тогда э, появляется вопрос, что же приводит нас, людей, к удовлетворению своей жизни. Привет, сегодня поговорим о качественной жизни. Знаешь, живя уже лет 20, я на протяжении этого времени не задумывался, что такое качественная жизнь и как я проживаю свою жизнь. Поэтому сегодня и предлагаю задуматься об этом, что такое качественная жизнь лично для тебя, какие составляющие в нее входят и как я сегодня проживаю свою жизнь. Сегодня мы постоянно спешим куда-то, выполняем несколько действий одновременно такие сверх ребята. Но порой стоит остановиться на немножко и задуматься о том, насколько я удовлетворен в своей жизни, насколько я счастлив и да, насколько качественна моя жизнь. Поэтому я и предлагаю взять сейчас тебе, ну, какое-то время, может быть, до пяти минут и подумать об этих вопросах. Что ж, надеюсь, ты это сделал, а... Сейчас мы переходим к сути. Что ж, мы можем ввести э, свое такое простое, я считаю, и лаконичное определение качественной жизни. Качественная жизнь, я бы сказал, что это уровень удовлетворения людьми своей жизнью. Ну и тогда э, появляется вопрос, что же приводит нас, людей, к удовлетворению своей жизнью. И сюда мы можем э, вписать различные, на самом деле, составляющие. Я думаю, у каждого они свои, но плюс-минус они все же одинаковые. Такие как э, кровь, еда, уровень заработка, доступная медицина, образование, крепкая семья, в конце концов, э, духовное развитие, ну и так далее. Да... Мы говорим сейчас о, ну, я бы сказал, таких банальных вещах, но, к сожалению, сегодня мы в своей практической жизни склонны забывать о этих банальных вещах, ну, либо наоборот, придавать каким-то лишь нескольким из них большое значение, напрочь забывая об остальных. Ну, к примеру, целеустремленные, на мой взгляд, целеустремленные люди склонны придавать огромное значение там, образованию, карьерному росту. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это такое есть. И при этом остальные э, составляющие качественной жизни отдвигают ну, куда-то там на потом. Ну, сейчас заработаю денег, но ну, а потом подумаю о, о проблемах со здоровьем, о питании. О духовном развитии и так далее. И при этом что мы видим? Мы видим, что ну, вот, моя жизнь, например, хромает, если я. Э, ну, у меня такая философия. Вот. И, к счастью, или к сожалению, но э, в нашем мире такая философия, она, ну, она не, попросту не работает. Да. И как следствие, хромает наше качество жизни. Если бы это было не так, то ну, не было бы, наверное, у современных врачей столько работы, как минимум у психологов, у психологов бы не было столько работы. Уровень самоубийств не был бы таким высоким. Да, и если смотреть, то сегодня в мире столько технологий, столько благ, которых мы потребляем благодаря этим технологиям, Uh, да, прогресс, он не всегда uh, является полезным для людей, но тем не менее, еще ну, сотни тысяч лет назад люди представить не могли такие uh, блага, которые мы потребляем сегодня благодаря этому прогрессу. И тем не менее, уровень удовлетворения нашей жизнью, он хромает, хромает, и это я еще мягко выражаюсь. Мой канал о том, как получать удовлетворение от таких простых вещей, как вдох, выдох и до сложных вещей, таких как покорение личных Эверестов. Подписывайся, чтобы не пропустить мою следующую серию видео о главных составляющих качественной жизни. Также внизу будут ссылки на мои соцсети, подписывайся, чтобы не потеряться. В инстаграме я буду проводить очень частые опросы насчет своего будущего контента. Так мы сможем вместе улучшить не только свою жизнь, не только качество нашей жизни, но и качество жизни остальных людей.